пропорционально скорости. И там, где эти плиты сталкиваются, наезжают друг на друга или наоборот расходятся, расположены зоны сейсмической активности. Как мы видим, вблизи Израиля в основном находится аравийская и африканская плита, и так называемый сирийско-африканский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 Зоны землетрясения, вот, допустим, красным, коричневым, они действительно примерно соответствуют э стыкам между плитами. И э ну, Израиль находится в такой розовой области. Э мы видим вот тут максимальное ускорение в землетрясениях, там, с вероятностью 10% за 50 лет.